Расписание организма. В 6.00 повышается уровень кортизола, чтобы заставить ваше тело проснуться. 7:00 прекращается выработка мелатонина. В 9:00 пик производства сексуального гормона. В 10:00 пик умственной активности. 14:30 лучший уровень координации движений. 15:30 время лучшей реакции. 17:00 лучшая работа сердечно-сосудистой системы и эластичность мышц. 19:00 самый высокий уровень кровяного давления и самая высокая температура тела. 21:00 начинается выработка мелатонина, чтобы подготовить тело к сну. 22:00 успокаивается работа пищеварительной системы, поскольку тело готовится к сну. В 2.00 самый глубокий сон, в 4.00 самая низкая температура тела. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!